Итак, всем привет, ребятки! И сегодня я подвожу итоги конкурса, который проходил в ВКонтакте в группе Helen Gold. Вы должны были сделать два любых репоста из этой группы и поставить плюсик под записью, где было объявление на этот конкурс. И призы таковы. Ну, первое, второе место Сигны от меня, и третье, четвертое место лайки на все ваши фотографии, и я посмотрела все эти плюсики, и здесь те люди, которые все выполнили и которые участвуют, можете просмотреть, и сейчас я загружу их вот в этот мешочек, я его до сих пор на технологии не дошила, и положу в мешочек, перемешаю. И я, наверное, начну с четвертого места, потом будет третье, второе и первое. То есть начну с конца. И так, сейчас я высуну победителя на четвертое место. Еще раз повторюсь, четвертое место это лайки на все ваши фотографии. И точно такой же приз, третье место. Так, мешаю, мешаю. И так, достаю победителя. И тут у нас Даша Паршакова. Поздравляю тебя, Даша. Ты получаешь лайки на все твои фотографии. И я подпишу, что это четвертое место. Просто я забудусь сто процентов. Я их поперепутаю, если я не подпишу. Итак, дальше. Мешаю, мешаю, мешаю, мешаю, мешаю. Итак, сейчас я достану третье место. Итак, третье место. Это у нас Вика Митрофанова. Поздравляю тебя, Вика. Ты получаешь лайки на все фотографии. Это третье место. У меня тройка большая. И сейчас уже будет второе место. Второе место это у нас Сигна. Так, давайте сожмем кулачки и достанем второе место. Так, я что-то взяла. Что-то взяла, что-то я взяла. И второе место, это у нас Виктория Рулева. поздравляю тебя, ты получаешь сигнал от меня, это у нас второе место. И остался последний победитель, это первое место, такой же приз, сигна от меня. Итак, первое место это у нас Оп. Ангелина Холод. Поздравляю тебя, Ангелина. Ты получаешь сигнал. Первое место. Итак, это все победители. Не обращайте внимание, что они немножечко такие согнутые. Просто я их сначала хотела согнуть и согнутыми как бы перемешивать. И это все наши победители. И эти победители получат свои призы в течение нескольких минут. И всем пока-пока! Участвуйте в конкурсах. Я буду проводить, ну, постараюсь конкурсы проводить раз в месяц. Ну, может быть, э, э, ну там, может быть, чуть пореже или почаще, когда как. Но в среднем это будет раз в месяц. А так... Участвуйте во всех конкурсах. Пока-пока!